Всем рисом Макс Риск, видите фаерболл, пермат, он просто самый красивый персонаж в этой игре. Почему? Потому что везде огонь, и вот и все. Гроссай, эм, огненные шары, во врагах. Когда пермат впадает в ярость, огненные шары становятся большие, Больше. но немного теряют эффективность. Но бывает. Так что квест, квест, квест, квест. Призвать Галима. Вау. Призвать копеечника. Призвать мне дракончика. Использовать молнию. Призвать Юдин. Это капец, блин. Ладно, так уж и быть. Поиграем нового локалду. Возможно, я затащу будет шок. А если нет, то значит не классный колдун, не, как бы, не брити. Големчик, тут где хоть? Сказали брать голема. И все. Башня. Кого еще сказали вроде бы? Где гений, кстати? Молнию говорить молния говорить, что молния раз-два-три-четыре-пять вроде 5 пять, все панцы есть копейщик есть минус есть молния есть меняется покажите за паркачки 45 летчик с этим и с этим на и колода три мои персонажи которые с колоду моя задача что... наша летающий между прочим летающий а ты едет тима с кем-то Посмотрим, затащу. Музыка, кстати говоря, очень классно. Но хочу сюда Комплект старый мой комплект. Ему даже вот нет, слушайте. Не, ну, будет скоро. Ну, я думаю, потом. Нормально. Кстати, да, нужно этот сайт. Я забыл по рекомендую сайт фан. фан. фан класс сайт по названию pan flash alliance сейчас покажу что там, конечно только рекламы есть так что нужно как-то ну ну а что делать ой уже ну ну ладно пан клэш альонс желательно и в яндексе чего всех с наших клана играют да ну вас то ч прикалывайтесь с нашими закланоцами Наверное, да. Подожди, мне выгнали. Нет. Фуки думал не ну что за. Так, нет, это не наш клан. Тут флаги разные. Даже не видно никого. Потом проверим, окей. Я думаю, с тобой одинаково. Возможно это мои напарники. А ты враг мой. <свечет> Оказывается, кто узнал. Капечник. Блин. Это <свечет> твою ж магнитолу. Как пейешник. Да что за карта? Кто а не пацану карты? Вот эти вот четверо карты и пята молния такая себе. Так вот. Не ну, на что делать? Дефайся. Что будем делать? Тенерала да тоже хочет дап. Давайте деф, потому что у нас на фаник хочет дафть. Да твою ж маг, не, не залогнула улагают капец так нечестным разработчики э, э, э, я тебе поставлю для безопасности Саву, конечно нужно призвать это совет мастера макс риска война говорит, красный Ого. Как там точку показать ему о макс хочет э, собрать здесь собраться здесь конечно хочу собраться здесь Не Помог, спасибо хоть ну блин отходите Хоть какую-то точку скажи спасибо. Окей. Okay. учился все же да ну и вы знаете квест я выполняю между прочим так что сори чувак себе закатку на вот 3 ну все же на парень не снимал класс квест я туда особо призвать буду и все я к тебе прибуду окей за заказ и все, будет классная тема. Вторую с собой sorry, что нельзя. Но я, в принципе, могу ремонт сделать. Ну все, я верю в то, что ты выиграешь. Я буду наблюдать за всеми. Так что держи, я проиграл. То загадчик все а, у меня сова есть только вот так что я в вот тобу следить за всем. Эх, у меня тут что-то почти два война. Помысова. Так у меня две совы. Если мне ранит, то у меня, конечно, крышка будет. Так что спрячусь, чувак, тебя идут. Что за лень новый год, орг наездник. Офиги, да. Блин, ну что ж такое, нечестность. Ну, они... наверное, игра так сказала, что вылечит им. Там... А так это значит, что они следили, я понял. Как-то перестали. Сокорка наездников. Ну, загадчик, сдавайтесь. Наверное. Они отступают, ⁇ л, что это значит? Еще чего я не знаю что там я проверю там сова вражеская у еще какую-то включает да сколько тут у нас врагов? А. интересно катка может хоть ту построить не а если бы секрет надо построить здесь а? ну хоть даже здесь а ну тут тут занял может у них нет шансов я проверю эту базу вдруг он там да подсказка хоть типа, какая-то давай Приятно, тут нет базы его ты победишь, я тебе верю. Смотри, что это происходит. У вас сколько тут? Ну-ка, на базу. Нужно бал на тебя. Да. Интересно, что это такое значит. Смотри, что он тут строит. Вот загайс, чувак. Вот загайс, он тебя видит. Ооо, ⁇ бая, ты не справишься. Ну, а тебе было раньше заниматься все этой наверное. Ну, это наверное, не победа. Что-то мы тем проиграем. Давай. Ой, блин, так у меня, видит, сейчас бьет. У меня мне А, и точно был... забыл, бы забыл... забыл, забыл. Убил, Дима. Все, Дима, я сал последний. У меня последний сал. Ай. Вс ⁇ Капец за негри. Ну а что тебе сказать? Один глаз, это, это, это такое себе? Ну, ⁇ -мо ⁇ Может, даже ты тут, бух, точку построить. Хоть как-то, хоть отбился бы базу именно. У тебя было бы три базы. Ну, вдруг это сработает, а? Ну -мо! Удачи, в общем. Да, не повезло тебе. С нашего клана, блин. Точно с нашего. Подожди. За чем? Вы на меня вдвам. А? Подожди. Ну 2 м. 2 М. Двам. Два МО. Как в русском правильно? Вон. Йому. По-моему, вот так вот. в поиск. Как-то вообще вот они а не водоем, вот вдвоем, в d, мы. Я никогда ты не писал стол, поэтому не знаю. Да, клан такой себе нападает на меня. Скоро, я думаю, нужно уходить с клана, но уже достал. Ходить, выходить, так что остаюсь. На будущий роли, пожалуйста, скажите если буду долго в этом плане, то я хочу уйти. Все правильно, да. Не, на ну, в можно там сделать так, чтобы они были нашими врагами. Там подразнить их. А то офигели, блин. -хо -хо -хо. Слышь, чувак, а ну я тебе нападу. Все же. Сейчас, погоди. То -то почему? Сейчас, почему? Сейчас, блин офигел ушел ли? Копия? Я могу копировать чего-то? Ладно. Три дня, а пока какие? Да, это наш комнат. Общий, не мой. Ах, хотелось бы мой, кстати. А чтобы мой, нужно сколько там иметь? Миллион вроде. этих э, потом пересмотреть сколько там стоит блин я ролик потерял сколько стоит кто знает комментарий сколько стоит купить кланы раз 100 тысяч монет я помню 50 10 тысяч не бывает 10 тысяч а как там квест да блин использовать молнию да думаю изи молнию использовать ну, что потом с ним сразимся Эх, да такой себе а такое не ожидал от клана убивать эту одиночку. Лишь бы качаться, холоднокровность, убийство. Обман. Не знаю, что еще можно сказать. Это не наш клан, блин. Это враги. О, твою ж магнитолу. Они снова здесь. Эквест выполняй, блин. Что вы правы заново, блин, ненавижу, их, а? достал чувак, блин, проснись, и пой, красава, хоть как-то. Так, смотрим. Блин, зарешали, что вы не занимаете подписчик У нас слишком мало подписчиков. Все. нас слишком мало подписчиков. Чтобы отбить этих нависных людей, которые офигешит. Холоднокровность, убийство, смертельность Так кто не такие вообще? Не убивай нас, будет чувак пес не 7 8 блин. ну а что делают пищики нет выхода не так буду как хочешь но ну, это мне кулас блин они хотят чтобы я ушел до да? войска на базу Жаль, что это не ново. Для дяфа. Чувак, проснись, пой. Макс риск с тобой. Ну смотрите, он на меня нападает. Он хочет, чтобы я ушел Почему все ненавидят меня? На мне нападают напарники. Я в шоке. Но есть один шанс как ему урок, урока то он не вот так задавали. это уже показывает роль как его дразнить но я думаю не заслужили дразнилку помните эту штуку много раз так думаю вместо ну, можно Не знаю, но мою. Они мою тактику использовали, ну точнее общую тактику. мы же просто узнали. Нет. Но, блин. Чувак, они агрессоры. Это Россия, нет. Который хотел меня убить, я помню крыму да расскажи расскажу про эту историю стоящую историю смотри вообще что некоторые чуваки говорят а такой некоторые нет. я же обещал что я надо вернуть крым точно Русские, ну все а канал, блин. достали, блин, хватит из нас сил а? ну все, война, бля, достали. Давай, трус. Робсити, мой вс. Не отключили? М -м -м -м. настроек что-то там помутили друзья вот и все да это -да, те люди. русские Ну блин я их ненавижу друзья прям сейчас добавляйтесь друзья кидать не заявки кто не знает как напиши -ка в комментариях блин. где это письмо вот друзья прям сейчас давайте чтобы заходили тут ну при примечали меня получали вы народы, не народ, чтобы наконец наконец-таки, наконец-таки наконец вернуть Крым. Все же нужно это сделать. Оставаться? Ну а что, выхода нет? Присоединяйтесь. у меня друзья там кот вот он на этом 1477 русский идите сюда мне уже вот так дорого да их ненавижу слушайте я их просто ненавижу пошли, пошли они отсюда хай мусор идут как не писали, как там Да, вот скажу прям такое, но ну бы написали Так что вот тоже ну нам... все. Не, я не подбичка, я эти, бля, кто тут пишет, да? Ты кому? Ну, сам. Что случилось? В ролике узнаешь. Ох, блин. Давайте сообщение на будущее напишем. Ну, например, вот такой вот. Смотрите, Макс не доверяй никому. Если будешь делать стрим, а ты значит, сделаешь стрим, и тебя говорят добавлен друзьях, ты сделаешь на чтобы чтобы они построили роли, чтобы они пони, не понелились. Не не ленились, хочет там. Не ленились. Завод так, чтобы они там не ленились. На этом канале там, Хай смотрит. чем он Чтоб чувствовали боль. А то я только чувствую больно же на меня на тиммейт напали. Что за? Так что будущем вот не на так много друзей. А сейчас нам нужно, да, через там три года, пять лет. Блин, а откуда мне такие делать топы? что, в смысле? Вот, прямо. М -м -м -м. что понятно, да? А Что-то еще играть и думать и так тяжелее, конечно. Ну, блин, пожалуйста вы. смотри значит э -э, если будете писать им тоже ну, не доверяю людям потому что они ну, не имеют права что-то тебя забирать не так не забрали честь она бить их набить мне начинают под видеороликом блин за что блин непонятно, Я лишь хороший вот блин ха ну и все в этом духе взорвался а, моя тактика на ниже подписчик мой вернулся слушай да ладно столько лет прошло как меня избили бы зубы болят уж избиты до болят тиметры мои в клане не ну клан но не доверяйте им не играйте с ними ну что скажу, обещаю я вы уйду потом в стакан клан потом ой как я им потом дам пожертву и как я им потом задам Не напали. <реш> Эх, износиловали. Как много оставил. <реш> <реш> <реш> Бежи отсюда. <реш> ну блин, ну реально доставил, износители вальтили. Ну, его Можно парни? Ладно. все равно меня, как я понял. Ну блин. Восьмого. Знаете, еще проиграли мы. Ну понятно. дариха не прокачанный. Я хочу клип сделать про это все. Ну, не получится Два раза больше мы. Два раза больше, чем я. Два раза больше, чем я. Офигеть. 1600 плюс 1600. Пиши комментарий. 3200. Жесткий треболоны сейчас знаете что я настрою что там возьму да что получить потом настали Не... вот так вам нужно кукол кукол да, а... да что пихт ура битва клам блин я столько, блин, не, ну я клан ненавижу, если честно, я клан ненавижу, но, но, ну, она ну, что делать? Походу нет, я в тюрьме. Я потом выйду с клана обещаю, и, и я что звучу Классная карта, кстати. Все, друзья, я продолжаю. Я еще буду долгие, блин, ролики делать для того, чтобы кому то лень не смотрели, там просто будет важная информация. И да все. Ну, я уже некоторые спалился, ну думаю, что сработает что, там... что все вымерли? 2 на одного, выч что? Ладно, не надо, не буду сварить, сошел, сошел. Так, я вас прощу, если подпишите на канал канал Канад, канад. прикольный канал знаешь такой такое Канад тягаться там канал клешек ополи гионысы правильно писал супер риск там все про этот клан Рос расскажу расскажу вот так вот Ха -ха. вот так вам нужно пока кайфу. наконец-то вот так нужно писать не, не прямо а думать ничего призвать копеечник да что вас, призвать люди ну так все молнии отлично длинные ролики из меня понятно за такой длинные ролики так о наконец три недели блин ждал Потом я обещаю их uh, сражусь там. Кименса я не буду. Играть с ними я не буду. кланом сам. Ага, да сейчас. Вот только с А то офигел, чтобы не обижать, начинают... Дулкать, по похолодить. Так, окей, это рандона карты. Битл коллекции, это как? А, коллекция, ага. Только я о том, что у меня нет паучка. Этого. Скелетона, недоступны карточная мишень мешанина рандомность карточной мешанины окей ролик так не назвал даже назвал кто знает Я просто три а, к да, нормально, нормально. Я просто устал скрин потом будущем сделал возможно вот сейчас сделать скрин это лаги так Казар, мы проверяем, что нам дали. Что нам собираете там карты. Побеждайте друг другу игроков, ищите карты, на, по локации, получаете юниты. Я поблюдству сказал, потому что нет времени. Я потому что я слишком много говорю. Это плохо. Знаю. Я думаю, они все знают, где я нахожусь, поэтому нет смысла. О май гад! Гноучку, Ну это тоже классно карта, мне нравится карта. но блин, а, ну ка пока это нормально. Все, псы, хай иду сюда вот. Точка сбора меня Теперь я думаю. Сюда идите. Этот песик. Блин. Ха идет сюда вот. Разделяться на ну, что нельзя. Подпишите. Ну Такого идет сюда вот. Собираете, сюда идете, строите, чтобы было побольше, побольше, побольше. Косик значит, здесь. косик здесь, кромило здесь, давайте. здесь не знаю что будет каша-малаш Мала. громила иди пожалуйста здесь, здесь. давайте там песик ты будешь на снова знаю, здесь делать. Okay. класс вот здесь как некоторые так, там так а теперь весик сюда вот берем, знаете захватываем расставляем все эти точки можно они тоже расставлять это не факт ну, Есть что-то кэш ну а тех ну а все что но не так уж дорогой но в принципе если возьмем будет классно так, так вот разделяться да типа того уже войска, так что теперь только точки строительства и все да, еще захват заберите вот также здесь там знаете прям мой прям все точка захватит же война no ладно на базу давайте ну, тут хотим точку построить атакуем народ в атаку идем Наглазь. так давайте тогда здесь ладно все включайте логитим какие я не знаю что за когти но ну, ладно а это выхор я в шоке я так не видел никогда что мы тут есть чем Нет. выгоняем да выгоняем так мы вот. ну, принципе можно захватить но желательно ясиков ясиков пойдут сюда отряд новых Пусик ходим, стал больше отряда номер Б. Опасно. Давай. Выход давай-ка. Защиту давай-ка. Силу давай-ка. Отлично. Ну одно я не против взять. Чтоб он собирал все, что не стрелялось. Ну что ж, такой тип. Вот а теперь на войну. Так, окей. Война. Ну. Кого-то встретили. Ну, ладно. Нормально все же, да. Встретили. генерируем подойдем здесь давайте будет дополнительно такой кстати от, от отозвать, все потому что не ожидал дальше как удаса на снимать бобнем так как будто у нас первый был. Не собираем пока что. Здесь, может разделимся. Ох, у нас будет здесь свет. Так, а вот там проверьте. Окей, так что сюда Вс, надо а здесь тут не решинся. Очень их много, кстати. Прием, прием. Ман, а ничего не выдно. Привет. Да. Нам нужно, ну, чтобы прям отступили, на да. Так, здесь, давай. Некоторые у нас бьют просто по экономике, я в У нас нет, а, летающий лично какая-то колбаска Давай войска соберем так вот Это, что тут скорость, как я понял. Проверьте, возможно, тут что там тут проверьте. Напали, блин, можно не запроверить, да? Ну, друзья, ну что вам скажу? Тут нет выхода если стараться не будут выхода если будут так баловаться блин поэтому бегом макс риск копай блин давай ура ура ура что-то не надо да? делать тут, тут, тут все зачем это не регенерируют вещи. регулирует у нас сломать этого нужно разрушить mm -hmm. Нам нужно рабочий, да, для этого обстановки. Если мы не говорим, то в смысле, друзья, смысле, если мы не проиграть. И вот нужно помощь Воу. это наш, это наш блок есть отлично лет еще это еще. очень да. еще к вам не захотелось бы мне бы какого-то камня М -м -м, Смотрите, все же не успел на да? отлично Ну, войск. Ладно. Так вот, иди сюда, вот, тогда. Не сможет там остри базы. там. Сейчас заберут. Ну, помните, что такого воюете. Между прочим, они синоземные, если мы летающих возьмем. Это будет шаг матча. Так, рабочий способ. Так, дальше давайте здесь. глаз и тут может базу дальше копать окей э -э, рабочая тактика возможно мы такие уже такой обычный тактик ну, ну как обычно держал лучше тактику по вселенной тут прямо у врага осталось некая данная никого тут никого ну все точки клана захватить как по мне да ну, не, не боятся на можно они боялись и поэтому проиграли и поэтому проиграл где тут у нас э, копатель опана слишком по призов <см fatto> реально самая лучшая атаку вот а что смотрите то что у нас есть же что у нас тут есть второго хотел бы а мы там никого не оставляем ну ладно возможно это будет правильным решением кстати а кто не хочет мне сказать чем -то. так сразу Ха-ха, -мо, мы так же выигрываем. Гунал высыпа. Нач, Ну да. Но у нас ее не было. Типа у нас еще не 200 но это вот. Что, что там? Куда Враги. А -а -а. Вон там, ⁇ у, давай спасибо. <схе> Прикольная катка. И как-то я выиграл. <схе> ну что, где эти чидры первые меня? Все это сразу Вот вам дулю. Пошли еще раз. Ха, ну тогда я сейчас свой ролик изменил. Так, я хочу тебя замувать, Можно? Может, перебора уже сегодня? Да, это последняя катка, мы уже про. Я думаю, войну поразпускать, да? Обычно узнать так молния уже отлично, наверно. Ну, пока, ну. А, собачки, то что надо рыцари ну ну ну да ну такая вся колода но плюс 110 какой-то радуса никак не ну, вот все игра на всем спа пойдет как начать но, но все будут бояться сейчас так что будут все надо сова сала, сала. То есть, Так. Мне нравится то, что они вот... Вот кстати, все. Так. встреч Встретились с врагами. Очень жалко. Я победил. Так, уже воюем, кстати. Так, тогда собираемся здесь в этой точке. Так, вот, в принципе, нужно воевать, не успеешь что? или конец ну, да. да или пропал я взял, блин. Пусть это а, да. кто-то взял глупость и часть это было вот так ворот Что у нас тут есть А, ратуши окей ну да. давай не вниму к включил на твоей всех не вниму к включим Прикольно, кстати, это ж типа это его клоны. Классная штука клоны. Будет носом уберите а Давайте рыцари, в не нужно нас видеть, принципе. Так, иотя до пробала, потому что пару по секунд точно. То, конечно, не успеет. В принципе тогда то есть ну, в принципе, да, ну, чем больше, ну, чем тем лучше, как говорится, как принципу вот так рядом бля, даже не Блин, Ну, не знаю. Я чё, как же Хоть взять. Максимум сейчас можно игроков взять. Девятика! Класс, блин, так это же теперь игра. Спасибо. Блин, ценьте, Если вас пострашит первый. Это будет преимущество. Пойдайтесь. Сила. Отважность. Всем в этом духе. Не, ну краб, конечно, отдельно. Могу выходить. Ну ладно, нормально. О, oh -oh. но зато краб может удастся дойти, <laughs> в принципе, можно. О, май гад. Так, вот, а краб мне нравится, кстати. Так что нам базу, дма он уже тут. Вот за гайс, он уже тут. Гас, я не знаю, что нажимать. <laughs> Офигенная функция. Э, краб. Окей, в принципе. Не, ну, я тут хотел некоторые, которые хай собирают, в принципе. Краб, вон он, краб. Хайди сюда вот. Хай воюет. А, а. тут, тут остался один только, как я понял. Окей. Когда враг один там? Может, не усконить. нам нужны. Краб, краб, крабы. Которые ходят а куда? -то. Так, копнуть базу. И это тоже. Удивительная кому-то. Так, у нас тут никого нет. кто можно помочь? краб у нас тут есть поможет здесь второй краб да? да. на ч смотрите краб здесь первый второй краб здесь Я вроде бы уничтожаю потому что на нас количество просто нереально да вот и все в принципе если не сдается то скорее всего он свидал ой нас ну, спасибо Ага говорил, это классно Давай еще как-нибудь. У нас время. Окей. 6. Нико не 9. Лидер даже 7 просто. Ну окей, но если со мной лидер дрался, вот, непростительно вот не пугайте мне меня так. Чего атака? А, участник. Ох! Пугайте меня так. Ну такой секлон не с этой, на что поделать. Как там, ну, меня тут не выгнали, еще Не знаю, что случилось такого. Что он равно удал, он выгнал одного. этой истории история была, я не знал про это. Короли там, волк. Выиграем узнаем. Я не знаю, сообщить ему это. Ну он знает. Что сообщать? Ждать, что, что он хочет так вижу что такая секолба вот такую зачем правильно да, да, мне... мне очень нравится так понятненько дальше сюда может писато тут как думаете? два поступить пиндия колем кого взять летающий метод а есть спасибо и боя чисто победу а что нет? Вот блин, не двигайся. По пятьдесят, да, ладенька, как говорится. Не успеешь сразу, вырубят. Вот нас сопростол говорю, вырубят. Они не любят под под Они не любят шумных игроков. Я не знаю, где пещика. Спрятал эти ага, всякие штуки. Прям знаете, все собирают. все, все как-то собрали это все, поэтому сбор точки здесь заново. Это еще допустим Базу быстро. Попали все же. Тут одна хайбут. Может быть, тут пойдете так вот ой, здесь про пожалуйста так точку захватим а еще раз здесь мы и жалко песа да все тихо пес а прям чалэнч собери всех лайсика так лайсика обратно здесь Вот, блин может быть еще на казарме по привычке Там, вот, здесь это чтобы покрепить нашу рту, типа того вот были нам крабу хоть этого кто-то есть скорее но не знаю брать или не брать это еще один А, кого-то встретили оказывается класс подкрепление вражеская ну, прикольно сражаться но не все же а О -о, я видел кого-то на да. Пес, где? Я не знаю, самурая. Найди, пожалуйста, проверьте. Все ли хорошо? Ты чувствуешь, что нет? Что тут есть вражеские? выход неба, выход неба, угу. призвать его нужно за точку, могу построить, в принципе такую там. точки там хоть ордаха атакует если можно так воем щиту база мы это захватим Еще здесь угу. здесь здесь давайте поставим попукашку выгла себя хороший персонал что здесь жаловато ой ой ой это уже битва ага базу И тут базу построим не знаю ререйтик тихо типа, воду китайщик давайте Не, сейчас. Утилники помогут. Столько долго, да? Бывает всех. А типа быстро? Ну вот уж я вор буду рвать. А, да, блин, не сдается а еще арта. А, а ну-ка на базу. Все напугай нормально. М -м -м. На базу давайте. Регенеришнс пару штук. А Здесь. Ты, значит, можешь быть и здесь пойдешь. Давай тогда ты здесь что можно так и так это у нас руки наши о, о у нас напали вот были у нас напали так давайте огонь то одно что то, то, -то другое Давайте сейчас еще указал ну вдруг рабочий спец. Угу. А тут никто не хочет собрать, да. ну э, там и там идем. Чуваки, а может давайте соберемся? начало Вот, блин. Блин, чел мой, мо моё, чел, блин! А, а кто одного-то вот, сразу на меня? Так убывал вас, по-моему, да. Ну-ка, ну иди отсюда, блин, ну прям А на как на меня нападает <с> Нет. Блин, я не ожидал, что проиграю. Я стрелял на то статистику и думал, что я выиграю, оказывается нет, друзья, я проиграл. скажите из-за чего? Из -за того, что смотрю такую статистику, из того, что я так играю, не так, как хотелось бы. Ну, да. Может даже выиграем, кстати, как надеж надежды, да? Как у этого врага. Ну хоть какая-то. Можно даже какой-то пламес займем. Или же дадим хоть шанс нашему врагу. Э -э, убивайте этого хоть. А вылетчик можете быть это... Нет. Ну, Второй лучший спас если мы не выиграем не знаю выиграем или нет постараемся сколько горгу но не сможешь убивать я там построю заново я же говорит ты сможешь с... не сражишься У меня просто орда будет ценнейшее ты меня недоценил чувак мне ролик снимать там все кстати, тут даже еще есть ремонт. Бинишнс помогает, кстати, очень хорошо. А что делать, если вообще не хватает ничего? Ну, не знаю. А да, кстати, мы просто в тюрьме. Мы просто в тюрьме. Блин. Ну кто знал? Хоть время делаем так, что у нашего напарника, врага, как хотите зря нападаешь. Удерживаем. Держи б. Держивайте. Нет, блин, ремонт сейчас сделал отстань Он даже не можешь прицелиться. Да ладно, они просто разрушают. Но уже центр ломает. Не спасибо. Нет, чувак, надо бежать. Ремонт, блин, не успел. Нет, просто подпишись на коста лайкоса. -Кост. Нет. И третье место. Скотина, скотина. А. Ну, скотина, что же такое, такое невнимательное, блин. Может, можно пожалуйста, нужно, да? Блин. Ладно, я ухожу. Игры такое, Так, день клан. Получи 6 значков. Но как? Я не знаю, что такое. Наверное. Эра... день клана было раньше, теперь нету раньше. Пехоты там. Мне просто не классно играть в эту игру. Пазува. Всем удачи, пока. Как грустно! Подписывайтесь на мой канал Макс Риск. В там там Том очень веселый, а тут битва, битва, битва, не битва. битва пока.